Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня снимаем видео, которое называется Моя обычная жизнь. Давайте начинать. Вставай! Проснись и бой! Э, э. Проснись и бой! Да блин, Элизабет! Нем-нем-нем. Ладно, ладно. Как можно разбудить свою надоедливую подружку? Берем полотенце, смеяем его. И оп! Ай! Шт -шт! Моя маска. Кто, кто, что? Приветики. Доброе утро. А, а, а, а. что, что ты наделала? А чё, я что-то сделала? Сколько времени? Вот во сколько ты меня в выходной день разбудила? А, секундочку. Ну девять часов. Девять? Я хочу еще поспать. Проснись и бой. Давай, переодевайся и иди. Ну, ну я не хочу никуда идти. особенно еще переодеваться. Давай, давай, тебе придется. Нет, ты мне не указ. Подруга называется. М -м да, я просто забыла сказать, что мы еще опаздываем на репетицию в фортепиано. А -а -а! Все, бегу переодеваться. Все, тогда я бегу. Бегу, бегу. Так. И переделать. Что дальше? Слава Богу, давай теперь завтракаем. Вот я тебе тут суши сделала, какао, водичку или что хочешь. Я пока вот застелю кровать. Что ты хочешь кушать? Да даже не знаю, пока печеньки. Так, что дальше? Я поела. Ну, нам надо готовиться. готовится к приходу друзей. В смысле приходу друзей? Э, по почему еще какой, еще какой приход друзей? Я что-то не, не поняла. Как? Сегодня 15. -е. И. Господи, сегодня приходят наши друзья. Ну и. Сегодня у меня день рождения. Ой, правда? Поздравляю. Спасибо. Иди переоденься в свое лучшее платье. Хорошо. А ты? А я и так буду. Ладно. И одень туфли. Хорошо. Ну как? Тебе такой наряд? Это самое моя большое... красота. Что, правда? Как-то слишком большеватые туфли. Да, сойдет. Я же тоже буду не в этом платье. Ну, может и в этом. Да, а гости когда придут? Динь. Уже, может, я переоденусь? Да нет, тебе идет такой стиль. Правда? Да, да, правда, правда. Все, пойду открывать. Уже иду. Бегу. А вот и я. О, привет, Лагуна. Как вам мой наряд? О, у тебя такой наряд, как моя пижамка, да? <связь> а, а, это точно туфли по твоему размеру? <связь> ну, такой вид у меня. Ясно, вам мои новое платье как? Красивое. Спасибо. Сейчас еще подойдут другие девочки. Ясненько. Ты можешь пока присаживаться ну на диванчик. Ой, спасибо, а то я устала. Эх, до вашей ветки ехать сейчас. А мне ещё надо из дома выйти, до метро дойти. Да. Продолжение следует.